сегодня 30 марта находимся в общественной приемной партии справедливой россии и независимого депутата городского завета города барабинскойтерщи константин сегодня был открытый прием вел прием николай завалишин помощник депутата государственной думы от партии справедливая россия за правду аксененко александр сергеевича Значит, заранее оповестили о том что будет вестись прием и люди Активно сегодня пришли для того, чтобы найти поддержку, найти ответы на вопросы. Николай, наверное, поделится впечатлениями. С чем и тут, как и тут. Николай? Уважаемые жители города Барабинска, Барабинского района, сегодня мы провели совместный прием и взяли в работу порядка, 15 вопросов на некоторые были даны разъяснения во время приема что хочу сказать что ситуация конечно требует разбирательств и таких довольно таки серьезных очень много вопросов по ветховому аварийному жилью и в принципе расселение жителей из этого аварийного жилья длится проблема из обращений жителей длится проблема годами вот мы с Венчем, Евгеньевичем значит, будем транслировать эти все жалобы, просьбы и обращения непосредственно на имя депутата Государственной Думы Александра Сергеевича для того, чтобы разрешить эти вопросы в городе Бородинский, вот. очень очень мне понравилось о том, что люди все-таки надеются, верят о том, что окажем мы им содействие, и мы сделаем все возможное от нас зависящее для того, чтобы помочь разрешить ситуации, связанные особенно с расселением из ветхого и аварийного жилья. Большое спасибо! и Это начало наших приемов будет продолжено. Мы обязательно, как отработаем те вопросы, которые, которые взяли в работу, мы обязательно анонсируем следующий прием, который будет также афиширован в пабликах, на страничках нас и у нас, и, соответственно, в объявлениях по городу Барабинску и Барабинскому району. Ну, хочу отметить, что вот когда, ну, Николай, скажем так, нечастый, не, не да, то есть сейчас он чаще уже бывает, потому что приемный работает с Нового года, вот, и мы много разговариваем, когда я рассказываю истории и чудеса, которые происходят в городе Барабинске с переселением из ветхого аварийного жилья сегодня по работе управляющей компании муниципальной да, да, тоже, да, тоже взяли да, в работу это... дух, дух как говорится почувствовался да то есть как бы что, что думают люди как они устали от этого мытарства вот. сегодня прям очень было то есть такие конструктивные значит, вопросы когда люди уже показывают что они сделали что они планируют и доносят эту информацию и в общем Николай сегодня своими глазами что увидел, своими услышал людей, вот. Самое главное, что увидел э, такие отписки, э, которые, ну, я не знаю, наверное, уважающий себя руководитель такие вещи совершать вообще не должен. В принципе, И, и с этим надо что-то делать. Ну, знаешь, Николай, тоже немножко не, не как неофициально. Как впечатление? То есть вот, потому что я-то знаю, я мы просто перед тем, как записывать, сейчас прием закончили, едем дальше. Вот, Я, в общем, Николай, поделись, пожалуйста, впечатлениями вообще. То есть, мы... Я хочу сказать, что проблемы запущены И Очень сильно. Хотя можно было решать их, и, и вмешательство здесь никакого бы не требовалось. Все абсолютно на в полномочиях органов местного управления. Ну вот, собственно говоря, просто нужно, нужно работать и слышать людей. Сегодня тоже, кстати, момент такой. По поводу того, что не могут попасть в администрацию То есть каждый, кто сегодня пришел Каждый, кто сегодня пришел они... Вот прям Мы не можем попасть в администрацию Мы не можем встретиться Двери закрыты Значит, у них до сих пор там карантин Вот, и каждый, кто сегодня пришел Также вопросы были по здравоохранению Вот, приходил гражданин да, То есть это тоже есть Эта проблема, она на самом деле серьезная Требует особого внимания ну, понятно, что в здравоохранении есть там, ряд проблем, но вот этому тоже нужно уделять внимание. Поэтому я думаю, ну, мы это видео записываем для того, чтобы понимание было, что и под этим же видео, то есть я думаю, что мы разместим те вопросы, с которыми мы обратились, да. да, то есть, потому что это должно быть тоже открыто, я считаю, да, что и да, да, публично. Публично. Может быть, там не будет указано фамилии, но суть проблемы, да, то есть да, с чем да, пришли, да. чтобы понимание было. Может быть, таким образом. Руководители там, значит, увидят то есть, И услышал. поймут, да, что, что можно было сделать по-другому Поэтому благодарю Николая за приезд Благодарен значит, Александру Сергеевичу Аксененко За то, что все-таки вот нашли возможность открыть такую приемную Надо сказать, что приемная работает ежедневно С 9 до 5 часов, в течение субботы-воскресенья Прием ведет Наталья Леонидовна Чайка Поэтому с теми вопросами, которые у вас есть, обращайтесь вот, Будем стараться помочь Еще такое отступление в конце вот, Бывает такое, что вот-то мне не помогли Я могу сказать одно, что если с твердой уверенностью Если вам не смогли помочь тут то, вероятно, что, скорее всего, больше уже нигде. То есть, что, это, что эта проблема просто неразрешимая. Потому что бывают неразрешимые проблемы, действительно. То есть, там, коллизии, там, законодательные, судебные, то есть, которые не зависят, никим образом не зависит от нашего желания. То есть, но мы помогаем. Спасибо.